Сегодня поговорим о личном элементе земля-инь, а также вы узнаете, как уже на этом этапе можно давать прогнозы, ну, например, годовые, либо на месяц. Перед вами иероглиф земли-инь, который должен находиться у вас, напоминаю, в дне рождения. После того, как вы построили свою карту базы и вы смотрите в дне рождения, есть ли этот Иерог. Если он присутствует, соответственно, вы человек земли Инь. Это почва. Плодородная почва. То есть эти люди, они могут в буквальном смысле принести пользу обществу. То есть почва, на которой все растет. Я специально сюда прям фотографии чернозема приложила. Это терпеливые люди. Они легко получают знания, легко запоминают. Они очень заботливые. И на этом мы остановимся сейчас чуть-чуть поподробнее. Что такое коза? То есть июль Месяц. В любом году есть июль месяц, и в 2023 году тоже будет июль месяц. Коза содержит землю инь. Соответственно, в июле месяце мы можем уже предсказать, что этот месяц принесет больше заботы. Это может быть и на мировом масштабном уровне. Да, то есть больше будем помогать там себе, больше будем помогать другим странам. Это касается не только России, это касается всего мира, потому что во всем мире наступит июль. Возможно, будет больше благотворительности. То есть это вот такие приятные энергии. Повышение трудолюбия, потому что земля инь умеет трудиться. Эмпаты, да, то есть мы сможем сочувствовать другим людям. Ну, здесь консерваторы я отнесла к плюсам, но иногда это может давать и минусы, да, то есть в июле месяце, если вы затеете там работу с какими-то бумажками, если вам предстоит что-то делать с документами, то, возможно, стоит перенести на какой-то другой месяц, потому что в июле вас просто загоняют по этим бумажкам. То есть, если что-то будет не так, вас развернут и пошлют куда подальше. То есть, эта характеристика относится не только к человеку, но и к месяцу, а также, а также она относится и к году. В 2027 году у нас год козы, который тоже содержит землю инь. И соответственно все предыдущее, что я вам говорила с предыдущего слайда, оно будет соответствовать и 2027 году. То есть грубо говоря, вы уже можете сказать, что будет в будущем, какие основные тенденции. Но, как у любого элемента, есть еще и отрицательные моменты. Они бывают очень подозрительные. Это идеалисты. Я отношу идеализм к отрицательным качествам, потому что, когда мы всех людей пытаемся впихнуть в идеальные рамки, а люди не могут быть идеальны, то, соответственно, человек земли и разочаровывается. То есть это плохо ему и плохо окружающим хотя бы с той точки зрения что у всех людей есть так называемое когнитивное искажение да когда мы потом а, все впихиваем в свою картину мира мы в этом человеке разочаровались, значит, мы во всех остальных разочаруемся. Вот поэтому козам в том числе и людям земли инь стоит уходить от идеализма. Они могут быть разбросаны. То есть вот такая двойственность в козах есть. С одной стороны, это консерваторы, а с другой стороны, не удивляйтесь, если вы вдруг увидите у земли инь, либо у козы, проявления эксцентричности или спонтанности какой-то. И такой нюанс, люди Земли Инь очень тяжело переносят жаркую карту. Что это такое, я надеюсь, вы знаете. То есть, когда у вас очень много огня в карте, когда у вас в сезоне тоже огонь. Потому что на жаркой Земле, ничего не растет если предыдущий элемент земли ян мы смотрели гору горе в общем то все равно жаркая на холодная гора она и гора то именно на земле на почве если она очень очень горячая она потрескается и ничего не растет соответственно такие карты нужно грубо говоря увлажнять да? ну к примеру ходить в бассейн либо Жить около воды, либо переехать в более холодный климат. Здесь есть разные варианты, в том числе с помощью фэншуй можно все это корректировать. И, кстати, для тех, кто знает Бадзе, да, коза считается очень-очень семейным человеком. И в 2027 году также мы можем сказать о том, что количество свадеб увеличится. Да, почему? Это заботливые люди, они умеют заботиться о другом человеке, причем бывает так, что они желания, потребности других людей ставят выше своих, что тоже, конечно, не очень хорошо, когда они забывают о себе, потому что этим самым они окружающих делают несчастливыми. И, соответственно, вот такой мы можем прогноз сделать, то есть в июле может быть больше свадеб, причем в каждом году вы можете посмотреть. Конечно, там еще роль играют другие нюансы, но в целом вполне, ре, вполне реально то, что в июле идет повышение. И в 2027 году то же самое может быть. Безусловно, зависит еще от ваших личных карт, что еще там находится. То есть это не гарантия того, что вы встречаетесь с человеком и обязательно в 2027 году выйдете замуж. Либо в июле 2023 нужно именно смотреть вашу, Личную карту входит муж, либо нет. Да, входит мужчина, либо не входит. Вот а, такой интересный прогноз. И вы уже можете пробежаться по предыдущим элементам. И сделать прогнозы, например, на год дракона. Следующий год, 2024, это год дракона. И предыдущее видео я рассказывала о земле Ян. А дракон содержит как раз землю Ян. И мне будет интересно почитать ваши прогнозы, ваши мысли на следующий год. А я с вами прощаюсь. Если вам это видео было интересно и полезно, пожалуйста, ставьте палец вверх. Подписывайтесь. Впереди еще очень много всего интересного.